Всю Махачкалу трясет. Землетрясение? Нет! Цена падения в Москва-Сити. Наши низкие цены не устояли и упали еще. Так, телевизор LG по цене 24 990 рублей. Супер встряска в Москва-Сити до конца мая. Улица Иракского, 77. Телефон 56 44 44.